Под Краснодаром точно так же беседку накрывает вот такая же Изабелла она и по консистенции и по вкусу ровно один в один. Только разница в том, что мы сейчас не под Краснодаром, а под коломной, а винограда здесь гораздо больше. На участке Владимира Михайловича видов 10 и все крупные, мясистые, что называется, сортовые. История уникального виноградника началась полтора десятка лет назад. Даже не с мечты, просто с идеей и наблюдения. Танцор Бальник просто смотрел на любимую ягоду. Ну, мы 15 лет назад посадили. Я долго жил в разных странах и смотрю, везде продаются виноградные кубики с виноградом. Привез сюда, посадил. Все на меня смотрели, ну, ну меньше, получше мясо. Я полусумасшедший. Сумасшедший, да. Сумасшедший. Они пошли. Кстати, большим подарком стал и никому не интересный кусок земли. Склон, на котором толком ничего не вырастить. А вот винограду прям в пору. Когда мы говорим о склонах холмов, южный или юго-восточный, когда речь идет о винограде, мы все-таки имеем в виду Францию или Испанию. Здесь, в Подмосковье, у хозяина участка Уклон на юго-восток в 17 градусов. И сельскохозяйственная математика говорит нам о чем? Что 1 градус дает 100 километров движения на юг. То есть наклон 17 градусов располагает температурный этот участок где-то под Севастополем. <музыка> Естественно, мы решили разузнать секреты, а их толком и не оказалось. Такой виноградник может вырастить каждый. Склон – вещь не обязательная, На равнине тоже можно. Главное – прикрыть виноград от ветра и сквозняков. Высаживать в 20 сантиметрах друг от друга, посынковать. Но для начала определиться с сортом. В Подмосковье лучше высаживать виноград ранний, сверхранний и средний ранний. А у нас даже есть виноград, который созревает 17 июля, невеста. Да, тепла в области немного, хотя это лето выдалось жарко солнца, для белых сортов вин и ягоды хватает более чем. Также важна подкормка. Тут готовят свою из ботвы и чернозема, которую складывают в специальную бочку и перерабатывают. Помогают в этом черве. Тут сидят червяки, старатель, которые никуда не убегают. И я, и вот у меня получается вермый чай. Вот собирается. Это ценнейший продукт. Один к десяти, и э, любой навоз отдыхает. Селекционер уверяет вопрос только в желании. Соседи, что наблюдают за его хозяйством, до сих пор не верят, что это возможно. Хотя им предлагалось перенять опыт. Что ж, глядя на стройные ряды лозы, прям есть ощущение, что год-два и стихи есть тревинные столицы. Шампань, тамань и луховицы <смех> станет реальностью. Что же для остального участка? Он словно иллюстрация того, что вырастить можно что угодно и где угодно. Томаты. Их тоже высажено неимоверное количество сортов. Причем таких, которые в магазинах найти невозможно. Семена, семейная пара ищет через интернет и адаптирует под местные условия. Но даже не это удивило привыкшего ко всему меня. Мы выращиваем сорта не только винограда, а шелковицы, крупнейшие, мы привезли из Турции, хурма, финики, бананы. Бананы мексиканские, только не такие. И вы знаете, это не похвальба, а говорит о том, что вот показать людям результат. Ребята, у вас у всех полный чаш изобилие не когда-то будущего а сегодня, вот сейчас. Я просто хочу напомнить, что мы находимся в Луховицком районе Подмосковья. И знаете, судя по тому, что мы еще нашли там голубику и бруснику и кучу всего такого, чем хвастается обычно юг, становится понятно, что вопрос урожая только в желании и готовности его получить. Дмитрий Степанищев, Максим Косниченко, Екатерина Бутовская, Новости 360.